Лучшие среди лучших в Ростове-на-Дону вручили премию «Человек года». Золотым дипломом отметили 18 представителей социально значимых профессий. Спортсменом года стала олимпийская чемпионка Влада Чагирева, а лучшим финансистом глава холдинга «Life is good» президент Международной бизнес-академии «IBA» Роман Василенко. Доктор экономики. Наук, академик Европейской Академии Естественных Наук. Президент Международной Бизнес Академии. Основатель и председатель правления жилищного кооператива «Бест Вэй». Глава международного холдинга «Life is Good». Бизнес-тренер, практик, автор социальных программ и инновационных технологий ведения бизнеса меценат. Офицер запаса ВМФ. Это все один человек, друзья мои. Роман мы создали альтернативу ипотеки, доступную программу приобретения жилья. Жилищный кооператив Bestway предлагает программу приобретения жилья в рассрочку. Дает возможность людям со средним достатком приобрести собственное жилье. И я очень благодарен губернатору Ростовской области за то, что он проводит такие мероприятия. Это подтверждает то, что мы идем правильным путем, мы выгодны для страны и полезны людям. Отличительная особенность премии. Победители определяют лауреаты прошлых лет, то есть те, кто как нельзя лучше разбирается в том, за что голосует. И в общем это логично. Комиссии нужно проанализировать, какое влияние оказал номинант на развитие области. Обращают внимание и на то, насколько благотворна его работа сказалась на отрасли в целом. В деловой среде премию даже окрестили концентратом мнений бизнес-сообщества. В этом году, кстати, у человека года юбилей. В Ростове-на-Дону премию. Время вручили в двадцатый раз.